Страу, страу, страу. Что-то плохо шло, короче, просрался, все Лосей, Хорошо. Да? Ну а ты не ждал застекало? Да, в какие она на нас кое Я стекал. Поднимается. Я разворачиваюсь, а кого нету? Меня, меня, матьи. Как же мне в общество? Как мне теперь в общество идти? Я думаю, ёб я матьи, туда-сюда и не макала. Сразу двадцать минут не макала б твою мать, это 22 серия, а? Куда ты срал? Вот. <laughs> я так, блядь, сюда запущался на ну, шут, думаю, домой ехать, блядь, что он не живет. Там не мачишь чисто. потом до меня дошло, что, короче, коричневого глина, как и говно. Оно исмешалось, говно было пули. Я так испугался, думал, что ты не насрался. Я чевно. Ты сеструный.